Да говнячество! Государства нельзя друг друга поросить. Ну понимаешь ли в чем дело? Тут для того, чтобы этого не было, нужен другой тип государства. Не важно какой тип. М -м Еще. Вот в том-то и дело, что оказывается, что это важно. А какой тип нужен? Ну вот смотри. После 1945 года, считай по 1985 год, на территории Советского Союза был сплошной мир. То есть, боевых действий, событий таких кровавых не было. Когда пришел Горбач, то начался Карабах, Средняя Азия, Приднестровье. Кровушка потекла, потому что систему начали менять, отношения начали менять. Начали уничтожать ту власть, советскую власть. Вот как это понимать. А так 40 лет мира. 40 лет, понимаешь? А здесь за 30 лет, сколько уже, даже за 30 с лишним лет, сколько уже событий? Да дофига. То же самое. Могу перечислить, а кстати. А ты, послушай, а ты тоже сторонник что советские... Ну антисторонник Советского Союза, я считаю, что это очень хорошая была дисциплина, закон, законодательная, сейчас. когда люди шли, угу. они шли утром, приходили вечером, ну, это дисциплина. Блин, сейчас... смотри, И... ты меня не агитируй за советскую власть, я сейчас тебе коротко объясню. Когда меня спрашивают, что ты предлагаешь на будущее, я всегда отвечаю коротко. Если коротко, то именно так. Плановую экономику и советскую власть. Согласен. Подержу. Поэтому достаточно сложно сейчас это объяснять, так как у всех, э и начиная со школы, если там, так сказать, не из детского сада, в голову забивают всевозможные эти права, всевозможные, так сказать, хотелки, то есть эгоизм. Вот. И наоборот. Наба... Вот. Ты, ты согласен с тем, что лишние свободы это, короче, это лишнее, это не нужно. Свобода рождает проблемы. Нет, вот немного по-другому. Ты... И если ты хочешь быть сотовыми, то будь добр, соблюдай его законы. Смотри, я это вижу таким образом. Во-первых, не то, что Излишние там права, излишние свободы Дело не в этом Дело в том, что человек сам Вот я когда учился в школе А я в советское время учился Так вот, фактически нас учили за... Ну, мне за полтинник Нас учили, чтобы мы могли Сами собой управлять То есть, чтобы самостоятельно Умели держать себя в руках Чтобы... Никто нами со стороны не мог понукать, командовать. И чтобы мы друг другу помогали. Дисциплина же. А самое это и главное. была. Самая дисциплина. Вот, Шорт, посмотри на Китай. Это дисциплина. Нет вот вопрос. Они самое лучшее от нас взяли. Это самая общества. Они сейчас миллиард могут пойти на любого. Понимаешь? Да, да понимаю. Это дисциплина. Я думаю, это самое главное в социуме. Социум. Я все понимаю. Вся беда в том, что понимаю. Объясни, пожалуйста, мне, я вот одного не понимаю. Тайвань, почему эта проблема появилась? Какого хрена это, там, она появилась? Извиняюсь. Ну, скажем так, это нарыв, болячка, которую Китай постепенно залечил. Это длительный процесс, потому что это работа с людьми. Люди меняются не за, так сказать, неделю, не за месяц, не за год. За походи, длительный походи. период. Да, да, да, Погоди, Вот, смотри, вот Шанхай. Есть Шанхай, две реки, Хуанхэ там или какая-то еще, да? Uh -huh. Но почему Тайвань? Почему вот не ни, ни Шанхай, нигде? Вот они считают же, я, я как понял, они считают, это наша территория. Uh -huh. Ну вопрос возник по Тайваню. Почему Почему? Этот. Потому что эта территория исторически была и принадлежала Китаю. Исторически. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот они mm -hmm. свои исторические права э, взяли в руки. Тем более, что там была договоренность, насколько я помню, с Англией, которая владела этим островом. А то, что через сколько 99 лет этот остров будет опять принадлежать Китаю. Эти 99 это лет с, прошли. С, с, с этого и нужно было начинать. Это все. Это колония была бывшая, да? Все, да. Ну и Китай тоже была. И французская, и там английская колония. Там что-то такое. К Китай это на да, Китай-то не мог быть колонией. Китай сам мог кого угодно нагнуть. Нет, это сейчас. А тогда, увы. Получается... Там фабрики, заводы сейчас находятся, и они могут понукать всеми. И если вы бомбу скинете, то вы лишитесь очень сильного интеллектуального производственного островка, да? Да, В там Там, там сколько? 20-30% всех этих микрочипов. Ми ми микрочипов. Да. Ну, конечно, это очень серьезная вещь. И американцы этим шантажируют, да? Да. А, а, а что? А ты, а ты видишь выход? Вот. Почему? Смотри, вот они, мы же видим, мы же можем помочь китайцам, мы же видим авианосцы, эти радары. Мы же так, выходите сюда, туда. И хватит болякаться, малякаться с ними. Понимаешь, нам, нам грубо выражаясь, Российская Федерация сейчас туда лезть напрямую, так сказать, как слон в посуду э, лавку. Лучше не лезть. Пока они сами с этим вопросом разбираются. Так сказать, да, у них там идет показуха. То есть, э, Китай точно так же гоняет там, военные подразделения, показывает, так сказать, то, что и авиация, вот она, все рядом. Вот, то есть, держат все это под своим контролем. Стараются держать всячески. А Штаты начинают вот этот нарыв его по новой раскручивать, то есть подсыпают всякую гадость, чтобы нарыв этот разрастался. Им, им сейчас важно, что называется, устроить проблем достаточное количество в мире, потому что в конце концов в Штатах своих проблем дофига, и они не решаются. И не могут решиться, потому что они уже уперлись в проблемы системные, проблемы самого капитализма. Вот и все согласна Шорт, а вот смотри, история же повторяется, да, вот, сейчас вот накал идет такой страстей, да, а ведь тогда, в 60-х годах, сразу он на, на нет убыл, а почему, потому что, почему сейчас не сделает нашу этот гребаный вождь, так же, как и в 60-х, просто под кубу не поднесет им куда-нибудь что-нибудь такое. Ну, мы не знаем, что могут, а вот, глядя на все события, у меня складывается, вот, в принципе, вчера тема была, как бы, ну, прикидка, как бы, темы была для обсуждения. Это, э, как бы, русско-японская, номер три. Русско-японская война, номер один, понятно, 904-905 год. Вот, вторая русско-японская, в кавычках, конечно, это период э, чеченских событий, вот, и заключение мира, так сказать, или как там, вот, договор подписывали в хасау вот, который вроде как бы все это дело остановил, но в любом случае вариант такой. И сейчас отчасти начинает пахнуть именно русско-японской номер три. Ничего хорошего это нам не принесет проблем не решит. Но каким-то образом политики между собой о чем-то опять договорятся, положив достаточное количество, так сказать, жизни граждан. Вот в чем дело. Ты же понимаешь то, что до нас то, что там в новостях доносит, это вообще другое, да? Мы вообще не знаем информацию полностью в полном объеме. Мы только угу. так вот, знаешь, вот смотри. Объедки со стола. Ну, не без И этого. То, то, что, то, что, то, что захотят они. И то, что, знаешь, как ты говоришь, русско-японское, сейчас, по-моему, по-другому будет вообще. Сейчас будет коалиция. Не спорно. Если коалиция по-другой, так. вот, вот, вот, вот такое будет. Не будет там вот, отдельной маленькой. Я думаю, что все равно будет именно так, потому что те, кто, скажем, имеют свои интересы, они эти интересы будут продвигать, а их интересы одни. При капитализме всегда один интерес – это делать деньги, прибыль. По-другому никак это не рассматривается. Потому что все остальные, все вот эти вот а патриотизм, он все, так сказать, заканчивается примером 1914 года. Когда патриотизм был настолько высокий, что э, в Питере разгромили... Посольство Германии. А потом, когда войска, э, насколько я помню, генерала Самсонова э, в Пруссии там, ну, поперли вперед, немцы дождались момента, когда они достаточно уже вклинились в их территорию и подрезали этот, э, так сказать, прорыв и, так сказать, взяли эти войска в окружение. Понимаешь? Вот такая фигня. Сейчас. Ну, так или иначе, что-то в этом духе может тоже произойти. Я не про окружение, а про то, что патриотизм и толку от этого патриотизма. Шорт, я полгода назад был такой же бойкий, не такой же, ну вот другой, я был такой бойкий и такой же патриотизм а Улю. Угу. Ну, понимаешь, мне сейчас военкомат тягать начал. Мне уже не до смеха. Понял тебя, понял тебя. Uh -huh. Я резервист, и в моем маленьком городе uh -huh. мы, он меня тягает. Я не даю согласия, понимаешь? Я не хочу туда идти, на эту войну. Uh -huh. Вот. Ты... Мне это не нужно. Вот последствия. Uh -huh. Ясно, я тебя Извините. понял. Все, вот картин простая. Ничего нового. Ничего но Хотя нового. вроде бы обещают по, на, на карту 140 тысяч. Я говорю, я не хочу этого. Я хочу живой быть. Я не хочу. По закона... Я начал юристу. Да, по, по законодательству они не могут меня принудить. Не могут. Хорошо. Это меня спасает немножко. Угу. Но я больше не хочу с ними иметь. Они, меня... они забрали мне меня... якобы забрали, как получается, военный билет у них находится. Это вот, Мы... такая ерунда. Это не нарушает в моем отношении, опять же, РФ законодательства. Угу. Ну что же, да, за тебя взялись. Мне не нравится это вообще. Понимаешь, это все элементы политики. Любая война это происходит тогда, когда не могут политики договориться и решить какие-то вопросы. Теми способами, которые у них на тот момент есть. И когда они не могут их решить, то вот тогда развязывают войны. Так вот, вчера вот этот наш гость Шторм, который тут три с половиной часа ля -лякал, вот, он ни с чем договариваться не будет, не собирается и не хочет, потому что в конце концов он так воспитан своей системой. Ему... Если в 2014 году было 16 лет, если ему верить, то кто? Но он? Ну, он подросток того самого периода, и он вырос в этом как раз, ну, скажем так, настроении, в таком политическом от взгляде. От него вообще ничего не зависит. Да. Он будет под систему ложиться и все, него... Да, я в 2014 году, в 2015 году. С одним, ну, не таким постарше. Так сказать, не раз разговаривал вот. Зовут его Рома Он из Львова Женатый мужик вот. И он заходил Тогда была такая Программа Red Cool Погоди, стой пожалуйста Львов, это же Украина Да, да, да Западная Украина да. Западная Украина вот. Откуда сейчас все наемники идут вот. и, и с ним был достаточно длительные Разговоры Вначале, так сказать, он на эмоциях, но почему он, так сказать, завязался? Потому что он говорил так, вот я по другим группам хожу, там везде ругаются, а почему здесь не ругаетесь? Почему ты со мной не ругаешься? Спрашивал непосредственно у меня. Я ему объяснял очень просто. Я говорю, смотри, я не вижу необходимости с тобой ругаться. Ну, зачем мне с тобой ругаться? Ну, ну поругаюсь, эмоции туда-сюда, так сказать, нервы потрачены на тебя. А толку-то от этого? Это, это ни к чему не приводит. Я говорю, ну, запомни, вот просто запомни. Если мы с тобой встретимся на полях Курской области, я всегда стрелял и в девятку попадал. Учти просто это. Я там не буду разговаривать, я буду просто-напросто, как говорится, стрелять. Ты будешь воевать, да. это самое страшное, понимаешь? Вот. И, когда... стал... О... лбами. и теперь послушай, когда он попал под Донецк, он вышел на связь и по голосу прям вот чувствуется, что у него это самое дрожит все внутри, вибрирует. Все вот. это мясо горелое, запах, там, пороховые. В общем, все это в нем. И вот он вот я вот так ну, короче, напуганный. Ну, как это нормально, то, что я вот в таком состоянии? Ну, как, так сказать, я мог аккуратно, по крайней мере, объяснил. Я говорю, что ничего, это нормально. Просто все на войну реагируют по-разному. У тебя такая реакция. Лохая ли она, хорошая, она твоя. Ну, как мне быть туда-сюда? Я говорю, я тебе могу сказать только что одно. Если у тебя за спиной заград отряд из нациков, так вот, постарайся, если ты стреляешь, постарайся не стрелять по людям. Неважно, в форме, не в форме, не стрелять. А если заставляют или вынужден стрелять, стреляй поверх голов раз у тебя другого варианта нет. Ты сам за это орал, ты сам за это кричал, бегал. Получил переворот, получил проблемы теперь. И получил такую проблему, что теперь ты должен свое мясо там положить. И если а ты знаешь, этого не хочешь, делай вот так. Знаешь, что получается? То, что вот там нам по, по, по сводкам новостям... Вот те, которые не, не хотят воевать, они просто мясо. Их ложат там да. огневыми точками. Согласен. Напал моими. Согласен. Так вот, еще. 14 вот сентября была программа «60 минут». Дам Ведущая, она настолько ярая патриотка, да, но... Она сейчас есть. Да, да, да. Она была очень сильно, так сказать, задета, потому что, ну, стеклянный взгляд, такое достаточно мрачное лицо в течение почти всей передачи. Вот. Она, так сказать, показывала фотографии того, что Зеленский там в Изюме. Как же так? То есть, смысл о том, что Изюм же взяли. А тут вдруг, что называется, украинцы уже опять в Изюме, Зеленский там. И у нее постоянно был один, тот же вопрос всю передачу. А где же наши калибры? Ну это же враг там, получается, в центре, что называется, достаточно для того, чтобы навести на него и хлопнуть и, так сказать, обезоружить всю, эту самую, всю армию. Вот. И вот с этой позиции она несколько раз этот вопрос повторяла: Да где же наши калибры? Вот. Её, у нее, так сказать, вот в глазах читалось недоумение. Поэтому то, о чем ты говоришь, о том, что нам дают минимум информации, не спорю, да, действительно. Вот. Вот так. И не только нам. Что там и как происходит, ну, не очень хорошо. И не очень бы хотелось бы э, все-таки считать, что там происходит точно такая же фигня, какая была при боях в Чечне. То есть кто-то кому-то что-то сдает, кто-то кого-то придает, кто-то кому-то что-то продает. Такая вот штука. Чечня это городской бой. Я думаю, я думаю, там. Я думаю, сейчас все-таки мясо тоже есть, да. Есть, есть. В общем, 30-40 тысяч погибшими есть. Поэтому... Мне это вообще не нравится. Поэтому, блин, вот смотри: ситуация э такова. -э -э -э что решение этого вопроса уже не вот, так сказать, вот этот физический круг решать будет. Это решение этого вопроса уже только политического уровня. А политический уровень сегодня, амбиции всех этих, так сказать, аристократов, неважно Запада, Украины, России, там, неважно кого и где и как, амбиции аристократии всегда превыше всего. Если в советское время, как говорится, на свои амбиции руководство Советского Союза наступало и подписывало всякие там в Хельсинке всякие договора, вот чтобы, так сказать, остановить там холодную войну или там, чтобы не превратить ее в горячую, то здесь, как мы видим, вот такая картина уже развернулась. А так сказать, если посмотреть на все боевые так сказать, столкновения, которые за эти прошедшие 35 лет произошли, то будет понятно, что все эти годы, так или иначе, были большие, небольшие, но военные конфликты, чего в советский период при советской власти не было. Поэтому вывод решения только одно. Нужна смена общественно-экономической системы. Плановая экономика для того, для того, чтобы поднять свою промышленность. И чтобы у людей была и работа, и чтобы действительно страна развивалась. Плановая экономика нужна, а не рыночная. Не получится, не получится. Это другой вопрос. Это, это приведет к другому краху. Это к краху вообще общем социума приведет. Ты понимаешь об этом? Вот, понимаешь, ты, ты э, так сказать, мелкий предприниматель, там крупный, неважно, в любом случае. Ты ориентируешься... 100% на рыночную экономику. Но в начале нашего разговора ты согласился с этим, с этим тезисом о том, что нужна плановая экономика и советская власть. То есть это хороший да. период для страны был. Да, вот. Это... Так вот смотри, когда достаточное количество людей будут разворачиваться к этому тезису лицом и соглашаться с этим, тогда уже вопрос будет решаться по-другому. Не то, что будет, не будет, а будет. Так погоди. Хорошо, мы здесь в своем маленьком социуме, да, где миллионы квадратных километров, решим такое многополучное сосуществование вместе. Но эти же суки, британцы, этот Евросоюз, они, как так-то, блядь, вот там эти существуют, да, столько у них полезных ископаемых. А мы мимо пройдем. Для да нет, конечно. Ничего они будут страшного. Нас дол долбить и долбить, И пытаться. Они будут пытаться, они будут, пытаться, они они будут да. да. Они будут пытаться, они будут это делать. Ничего. Это все уже было. И в истории Советского Союза эти вопросы решались. Есть, как говорится, получается исторический опыт, историческая практика. Как их успокаивать? Тот же, самый, кризис, тот же самый Карибский кризис, совершенно верно. Ты же сам можешь привести пример, не проблема. Но это, это уже другое, понимаешь, Что <с времена меняются. Даже сейчас Карибский кризис, он такой... Я тебе скажу фоне, так, Плен. На фоне этих действий, он такой, как внучочек. Плен, такой, послушай, москвич. ситуация достаточно простая. Ситуация или события, или проблемы... В жизни человека и в личной жизни человека тоже имеют определенную последовательность, так сказать, однообразие, но решаются просто они э, новыми методами, новыми технологиями. Но способ решения, в любом случае, сам стандарт решения, остается тот же самый. То есть способ решения, как найти? Способ, Совершенно. Способ. Все. То, то есть это все в любом случае возможно. А вот как в этой ситуации для этого нужна... Полнота информации, про что то как раз и задал вопрос, то, что мы все не знаем. Да, с тобой согласен. Значит, значит до нас доводит не всю информацию. Ну, конечно. По крайней мере, 60 минут. Все. <свист> Поэтому, как говорится, держись. Вот. Хочешь, заходи сюда. Хочешь, так сказать, участвовать в разговоре разговаривать. Только просьба. Ну. <с Cup> Такая же, как и вчера, чтобы, таскать на трезвую голову и без мата, все. По поводу трезвой головы. Ну, <свят> понятно, что, так сказать, у тебя проблемы У, у меня вре времени нет, чтобы заходить <свят> еще на трезвую голову. <свят> понятно. Вот. Ну, вот так ну, вот. У меня <свят> есть, конечно, да, моменты, да, прояснения. <свят> Сейчас, ну понимаешь, дело тает. в том, что по, по дискуссии я ты извиняюсь. просто выкрикиваешь вот это все не в попа, надо и это, и в общем ты Эмоции. нарушаешь ведение беседы. Эмоции. Родион, да. Родион, Родион, у меня проблем. Вот, и если я выкрикиваю, если я нарушаю разговор с вот да, без проблем, глушите там ведь то, что нужно делать. Хорошо, понял. Учтем. А вот за конструктив мне нравится, когда конструктивно разговаривают, когда тема поднимается, вообще. Ну вот смотри, Есть... мы вчера этому шторму, это, так сказать, боевику с Украины, или там он идеологический, или еще какой, неважно, военнообязанный, как он себя назвал, вот. мы ему пытались именно четко по полочкам все разложить. вот, И эмоциями, и без эмоций, он ничего не хотел слушать. Вот с этим бодаться, с такими, так сказать, подходами, без кулаков, похоже, не получится. Но до этого, собственно говоря, довели все предыдущие 30 лет. Когда, э, так сказать, не вмешивались, не поощряли, ни, никак не ей противодействовали появлению всех этих нациков. Шорт, ты же историю изучаешь. Ну, помню имею, еще. Что ты знаешь историю. Всегда вот, вот хохлы, они раздавались со, со славянами. Всегда это было. Ну. Но... И чуть -чуть, чуть чуть огня добавить, подпалить, не составит труда вот, нынешнюю ситуацию. Вот. Это пиздец, короче. Так, ну давай без мата. Да, не, не провоцируй меня. А то ведь я советую прислушаюсь, я тебе замью что. В общем, вот так вот. Я думаю, что на твой вопрос ответ дан. Я знаю. Все ответы на мои вопросы, кстати. Когда mm -hmm. я захожу сюда, я знаю всегда. Почему? Потому что... Ну, все очевидно. Сколько проблем это принесет еще? Сколько, грубо выражаясь, девок нормальных семей себе не создадут? Шорт, ты понимаешь, что это не Афган? Это не Афган, который пять лет длился. Это, да, де... это больше. Который 10 лет длился, и за время Афганистана погибло там 14, чем-то, 14 700, что ли, тысяч человек. Мы будем это вспоминать еще очень долгое. Но это понимаешь, вы... в чем дело? На сегодняшний день вот это, вот это вот все уже перешагнуло Афган. Есть люди, которые не понимают реалии вообще. Для них как раз, для того, чтобы они понимали, для них как раз и нужно, скажем так, командировка на Донбасс. Чтобы они на своей шкуре это поняли. Вот точно так же, как тот же самый Рома, про которого из Львова, про которого я э, говорил. О том, что вот он оказался под Донецком, когда пахнуло, когда он почувствовал запах горелого мяса, когда он услышал запах э, пороховых газов, вот тогда в нем, как говорится, начали вопросы жизненные работать. А без этого все вот эти вот ура-патриоты, они не соображают. Они думают, что достаточно покричать. Это точно так же, как в 1914 году, когда крушили германское посольство. Ну, разгромили его. Дальше что? Дальше-то от этого вопрос никак не решились. Ни политически, ни экономически. Война началась. Ну, смотри, вот сейчас, сейчас привел, да? 14 год, 18-й, 41-й. Mm -hmm. История повторяется. История повторяется. Нет. Ну, посмотрите, пожалуйста, туда же. Нет, смотрите. Вот, вот она. Вот. Здесь системность того, что и тогда было капиталистическое государство, 1914 год, и сейчас капиталистическое. Я же тебе провел четкие цифры, четкий пример, что после 1945 года, по 1985 год, момент вступления, так сказать, во власть Горбача, вот на территории Советского Союза не было никаких боевых действий. Мир был 40 лет, представь себе. 40 лет мира. Ну, там, по-моему, 70 лет. 70. Нет, 70 лет не было, потому что Великая Отечественная война. Ну, я понял. дохрена короче. Да, то есть, значит, та система, та политическая Структура власти, то есть я имею в виду советскую власть, позволяла разруливать все такие сложные вопросы. Как внутри страны, так и на внешнем внешнеполитическом уровне. Неважно как внутри, но главное, что на внешнем. А как сейчас сделать, чтобы это вернулось? Я как, только... Вот, смотри, Карибский кризис, он, он не сработает, понимаешь? Это та же самая Украина. Не сработает. Поставь на Украине эти точки ядерные и, и поставь на Кубе не, не сработает. Не, ну, не сработает знаю. Это. Я сейчас про это не знаю ничего. И нет, нет такой информации у меня достаточно, чтобы понимать эти вопросы. Вот, то есть, понимаю, грубо выражаясь, мой статус или можно сделать? мой статус или статус моих товарищей. Он не настолько высок для того, чтобы какие-то варианты предлагать. Мы ничего не знаем. Какой можно механизм отработать? Какой? Я знаю только что одно. Политический угроза, механизм. Угроза угроза действительно уничтожение, как вот кризис, да? Либо какое еще можно сделать? Ну, по, преподнести туда, поближе им туда. Ты понимаешь, что, грубо выражаясь, и эта система, нынешняя буржуазная система правления, привела к тому, что договариваясь и уговариваясь под западные там, ценности, под дружбу с Европой, там, неважно с кем, короче, как говорится, с западными государствами, получилось так, что фактически тот же самая столица страны оказалась уже под прицелом. Достаточно на Украину завести те же самые томогавки, у которых радиус действия и полторы тысячи километров, и две с половиной тысячи. Это стопроцентная да. гарантия того, что они дотянутся до Москвы. Да, да. Так спрашивается, о чем думали политики, которые собственно говоря сидят в этих креслах? Послушай, а даже, смотри, вот, я не сомневаюсь, что вот есть у нас подводные флот, который вот баражирует постоянно там у э, берегов Америки. Понятно. У них же тоже радиус гораздо больший, так для чего эту всю кашу замели? Ну вот они мерились дубинками, как говорится, мерились, мерились, а теперь что, Применять эти дубинки, а расплачиваться, грубо выражаясь, чьим мясом? А -а -а. Вот так вот получается, чтобы это наглядно, да, пример, Да, а как еще? То есть, которые наши баражируют, мы деньги платим, а давай-ка жахнем. Нет, они молчат. А когда нужно было, да, вот когда нужно было, вот у меня, так сказать, знакомый, э, ну, скажем так, он предложил, сейчас у него есть достаточно хорошее предложение. Для Донбасса. И на Донбассе знают это предложение, насколько я понял уже. Вот. Он предлагал еще когда-то о том, что надо проводить информационную войну. Так вот, для того, чтобы провести эту информационную войну, нужно создать, как говорится, информационные потоки, которые бы могли действовать и как говорится, давать информацию на территории Украины. Но это нужно было делать в течение прошедших 30 лет, для того, чтобы внутреннюю вот эту вот антисоветскую ну, националистическую пропаганду каким-то образом заглушить, или чтобы недостаточное количество людей пропиталось этой нацистской пропагандой. Так вот, этого ничего не было сделано. Почему? Потому что политики... Российская Федерация этого не делали. И сегодня, если он с этой, так сказать, своей технологией куда-либо вылезет, то будет такая же ситуация, какая была у него ранее. Это на грани 90-х годов. Он тогда предлагал, так сказать, вариант, каким образом можно создать тот самый скайп, который на сегодняшний день существует. Вот его как раз методу, фактически, как он сам говорит, мою методу штаты украли, получается. То что, я, то, что я предлагал, где-то он там выступал. вот Эту методу они просто срисовали. На что я ему сказал? Я говорю, если ты будешь дальше, э, так сказать, свои методы, которые есть, просто так вот налево-направо рассказывать, показывать, своруют и это. И будут использовать э, не на пользу, может быть, стране даже, а против страны. Поэтому ты, самое, немножко аккуратнее с этим вопросом. Понимаешь, в чем дело? Технологии, методы можно найти. Вопрос в другом. Вопрос применения. На сегодняшний день, если все эти, так сказать, политики, все эти дельцы, которые сидят в креслах, хозяева, если они не видят за этим процессом перспективы получения денег, прибыли, они не будут заинтересованы в этом. И они не хотят ничего этого внедрять. Это не советская власть. Так вот, встает вопрос, что политика на первом месте, для того, чтобы что-то изменить, получается, нужно менять, так сказать, политэкономическую систему. Мы не хотим умирать. Ну. Ты понимаешь, что вот, ты вот правильно сказал, что вот, я заметил, вот, твоем, это, нуж, нужно нанести, ну я так уже нанести. Я могу каждый день онлайн смотреть, где наши войска. Понимаешь об этом? GPS-источники. GPS, ГИБДД там, mm -hmm. как их там называть их, нужно Моё. убрать этих сразу. По периметру, убрать эти, нанести, уничтожить информация Ну, грубо выражаясь, действия те самые, которые с погонами. Есть все, так сказать, эти, которые под козырек. Вот. Их полномочия ни ты, ни я не можем, как говорится, перешагнуть. Все. Они же это понимают. Ну, ну я же такой умный, додумался здесь под пеплом. Правильно? Ну, правильно. Они же это понимают же. Ладно, давай вот что. Мы сейчас как бы обсудили это чтобы впустую, так сказать, не была, так сказать, круговорот одного и того же. Давай сейчас отключимся, каждый свои дела поделает, а потом где-нибудь там, скажем, часика в три, ну по Москве там, или в два по Москве, по новой включимся, может, как говорится, какие другие еще мысли родятся.